Всем добрый день. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, уточните, как меня видно и слышно. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если есть проблемы со связью, со звуком, либо с видео, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Так, не должно сейчас понять, думаю. Мы с вами начинаем. Ну, видео сегодня постольку поскольку не столь важно, потому что у нас основной акцент на тех материалах, которые я презентую. Поэтому, пожалуйста, все внимание на экран будет презентация. И задавайте вопросы, если они будут у вас появляться по ходу моего повествования. Итак, меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня у нас третий тренинг в рамках антикризисного марафона. И я рада вас приветствовать, уважаемые участники нашего марафона и уважаемые зрители. Сегодня мы с вами будем говорить про финансовую составляющую в закупках. Мы будем говорить с вами о том, с чем мы сталкиваемся, когда мы начинаем участие в тендерах. Неизбежная составляющая участия в закупках – это, конечно же, финансовая закупка. И вот об этом мы сегодня с вами будем говорить более подробно. На прошлой моей лекции мы частично с вами уже говорили про такое понятие, как обеспечение заявки. Сегодня я его раскрою более подробно и поговорим мы про другие виды обеспечения, с которыми мы сталкиваемся. Пожалуйста, если у вас будут возникать какие-либо вопросы, пишите их, и мы будем оперативно их уточнять, разъяснять. Итак, вообще... В целом, если мы говорим про сферу закупок, причем неважно какой это закон, какие то закупки, каким законом регламентированы, 44-й, 223 -й федеральный закон, так или иначе, мы с вами сталкиваемся с тремя основными видами обеспечения. Это обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта договора, обеспечение гарантийных обязательств. И последовательно, в ходе нашей работы возникают все три вида обеспечения, либо обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта договора. Может быть просто, например, обеспечение исполнения контракта, но это один частный случай, который характеризует определенные виды закупок. Обеспечение заявки – это своего рода гарант того, что участник признанный победителем, он подпишет контракт. Когда мы с вами решаем, участвовать или нет в тендере, мы чем руководствуемся? Мы руководствуемся документацией о закупке. Наша задача внимательно изучить те сведения, которые представлены на сайте единой информационной системы, либо если вы нашли через поисковик закупок вашу процедуру, в которой вы хотите поучаствовать. Очень важно на этом этапе понять, действительно ли это ваша процедура, действительно ли она ваша по наименованию по объекту закупки, по тому, в каком количестве нужно привести товар, либо работу, оказать услугу и так далее. И, соответственно, уже исходя из определенных некоторых составляющих, мы принимаем общее решение, участвуем или нет. И здесь немаловажной роль играют различные виды обеспечений, с которыми мы сталкиваемся. Первое обеспечение – это обеспечение заявки это та гарантия, которая позволяет по закону предусмотреть возможность участия поставщика в закупках. Это определенная сумма, в частности, если это 44 закон, это сумма от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. Это та сумма, которую мы с вами перечисляем на так называемый специальный счет, о чем я говорила в прошлый раз. Или мы на эту сумму получаем банковскую гарантию. Пример, когда выгодно получить банковскую гарантию. Например, закупка у нас многомиллионная, например, это стройка. Конечно же, здесь вполне возможно, что выгоднее будет не заморозить свои собственные денежные средства, а при неимении собственных средств, либо при невозможности их заморозить на длительный срок, мы получаем банковскую гарантию. Это альтернативный способ обеспечения заявки, когда банк несет своего рода поручительство за нас, за наше участие по конкретной процедуре. И здесь, опять же, сохраняется тот процент, который указан у заказчиков документации о закупке, и на основании этого процента мы получаем в нужном размере банковскую гарантию, то есть или-или либо денежные средства, либо банковская гарантия, решаем исключительно мы сами. По 44-му федеральному закону у нас существует такая зона выбора, когда мы определяем самостоятельно, в, чем, в каком виде мы предоставляем обеспечение заявки. Обеспечение заявки требуется по таким видам закупок, как конкурсы различные виды под виды этих закупок и аукционы. И так как в аукционах чаще всего участвуют, в том числе начинающие поставщики, конечно же, с обеспечением заявки вы рано или поздно столкнетесь, даже если вы пока делаете свои первые шаги и не участвуете в закупках с обеспечением. Возникает вопрос, есть ли закупки без обеспечения заявки. Такие закупки, они есть, они встречаются на сегодняшний день и по 44 и по 223 федеральному закону. Так вот, в частности, если это закупка по 44 федеральному закону, то до 1 миллиона рублей заказчик может не устанавливать обеспечение заявки. Такая практика, она встречается и по сей день, потому что есть в этой части некая коллизия законодательства, когда нет четкой обязанности устанавливать обеспечение заявки в закупках до 1 миллиона рублей. поэтому Многие заказчики по-разному трактуют эту норму закона и уже более того есть различная диаметрально противоположная практика контролирующего органа, практика PAS. Поэтому основная рекомендация, если вы начинающий поставщик, вы можете попробовать найти те закупки, по которым заказчик не установил обеспечение заявки. Ну, соответственно, если для вас вот этот пункт он является актуальным. И вот таким образом вы сможете поучаствовать в закупках, и минуя вот этот вот барьер в виде обеспечения заявки. Отдельные частные случаи по обеспечению заявки предполагают предоставление обеспечения в виде определенной суммы. То есть общий диапазон по 44 закону обеспечения заявки от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. Но есть такие закупки, которые проводятся целенаправленно для предприятий, с преимуществами, точнее, закупки, проводимые с преимуществами для организации УИС, Уголовно-исполковая система организации инвалидов. Мы в таких закупках тоже можем участвовать, даже если мы не относимся к этим видам организации. И здесь для нас приятный бонус, который распространяется и на тех участников, которые не относятся к этим видам организации. Обеспечение заявки устанавливается не более двух процентов от начальной максимальной цены. И э, отдельный частный случай, который особый интерес для нас представляет, это закупки для СМП, в частности, когда начальная максимальная цена составляет до 20 миллионов рублей, и здесь уже э, максимальный потолок – это 1% обеспечения заявки. Вот такие вот суммы, они э, небольшие в случае, если начальная максимальная цена тоже составляет некрупную сумму. Если это большая закупка, то, соответственно, здесь уже речь идет про другие цифры и, возможно, актуально получение именно банковской гарантии вместо денежных средств. Функционал электронной площадки, он предполагает указание сведений и по обеспечению заявки в виде денежных средств, и по предоставлению сведений о банковской гарантии. Более того, когда мы с вами получаем банковскую гарантию, причем неважно какая это банковская гарантия, обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, мы видим эту банковскую гарантию в личном кабинете единой информационной системы. И вот здесь основной лайфхак, которым я всегда рекомендую пользоваться, это самостоятельная проверка есть ли, точнее, проверка наличия вашей банковской гарантии в единой информационной системе в личном если вы зайдете в ЕИС после регистрации, в личный кабинет, у вас слева будет функциональное меню. Там будет отдельный подраздел, который как раз посвящен банковской гарантии. И вот здесь все выданные банковские гарантии, включенные в реестр банковских гарантий, вы можете смотреть. А, те банковские гарантии, которые поездятся именно к вашей организации. Будьте внимательны, потому что на сегодняшний день предложений банков, их очень много, и когда вы участвуете в закупках, это одна история, когда вы уже выиграли эту процедуру, на, на, на вас начинают выходить различные банковские организации, агенты и предлагают свои услуги. И, к сожалению, здесь рынок он тоже характеризуется тем, что встречаются и серые банковские гарантии, которые по факту не включаются в реестр банковских гарантий. Для поставщика в этом случае последствия самые печальные до включения в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому будьте внимательны и обязательно любую банковскую гарантию, которую вам выдали, проверяйте в своем личном кабинете. Действительно ли она появилась в реестре банковских гарантий. Это делать обязательно. Когда мы регистрируемся на сайте единой информационной системы, нас уже включают единый реестр участников закупок, и поэтому с нашей стороны никаких дополнительных действий, в том числе по включению банковской гарантии в реестр, не требуется. Сам банк, когда он выдает вам банковскую гарантию, он ее включает в реестр, и автоматически в ЕРУС, единый реестр участников закупок сведения, все эти интегрируются. Когда мы участвуем в процедурах, на что важно обратить внимание? Очень важно учитывать, что неважно, в каком виде вы предоставляете обеспечение заявки. Это могут быть денежные средства, это может быть банковская гарантия. Важно одно, важно, чтобы обеспечение было предоставлено до момента окончания срока подачи заявок на участие. И вот здесь очень важный фактор, что вы можете, по сути, отправить вашу заявку без наличия обеспечения заявки на счете, например. Вы задумали пополнить специальный счет, но пока еще его не пополнили, есть время до окончания подачи заявок на участие. Вы формируете свою заявку, отправляете ее через функционал электронной площадки, и, соответственно, вы обязательно Должны убедиться в том, что денежные средства поступили до момента окончания срока подачи заявок. Либо второй вариант, что банковская гарантия выдана и она находится в реестре банковских гарантий. Проверка наличия обеспечения заявки происходит именно в момент окончания срока подачи заявок на участие. И вот здесь, когда перед участником закупок встает вопрос, а где же открывать специальный счет для того, чтобы перечислять на него обеспечение заявки, список специальных счетов мы сейчас с вами видим на экране. Вот этот вот список, он утвержден был еще в 2018 году, но это не значит, что он такой монументальный и не меняется. Напротив, список достаточно живой, какие-то банки теряют свою актуальность, какие-то банки, наоборот, добавляются в этот перечень. Поэтому будьте внимательны. Если для вас актуален вопрос открытия специального счета, убедитесь, что ваш банк, где вы хотите открыть специальный счет, он входит в этот перечень. Сюда входят топовые банки, и если у вас, например, есть ваш расчетный счет в том банке, который утвержден на уровне правительства для открытия специальных счетов, вы в отдельных случаях можете заключить дополнительное соглашение и использовать ваш расчетный счет в качестве специального. Это является допустимым. Но условия более подробно уже озвучивает сам банк. Так, банк открыл спецсчет, в списке его не вижу. Посмотрите, актуальный список банков, потому что буквально ну, раз в несколько месяцев в списке банков они меняются. И можете написать, ОТП, да, ОТП сейчас работает в части специального счета, поэтому здесь все нормально. И можно пользоваться этим специальным счетом. Когда мы открываем специальный счет, мы руководствуемся восстановлением правительства 1451. И вот э, очень важно список этих банков не путать с теми банками, где мы можем получить банковскую гарантию. Банковскую гарантию мы можем получить тоже в определенном э, списке банков. Но здесь уже актуален тот список, который есть на сайте Минфин. Поэтому отдельно я не привожу здесь список этих банков, потому что в любой момент в режиме онлайн вы можете зайти на сайт Минфин и посмотреть актуальный список банков для выдачи банковской гарантии. Это очень важно. Важно то, что списки банков разные. То есть в одних банках мы можем открывать специальные счета, в других банках мы можем получать банковскую гарантию и вот важно эти банки не путать. И а, здесь, получая банковскую гарантию, мы опять же руководствуемся в обязательном порядке включением сведений в реестр банковских гарантий. Это обязательное условие, в противном случае наша банковская гарантия на заказчика принята не будет, и она будет отклонена, и негативные последствия для поставщика вплоть до включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Следующая финансовая составляющая, с которой мы так или иначе, рано или поздно все поставщики сталкиваемся, это так называемый тариф оператора электронной площадки. Тариф оператора электронной площадки – это определенная плата, которая взимается с участника закупки, но взимается она в определенных случаях. Вот, например, в частности, 44-й федеральный закон, он говорит нам о том, что тариф электронной площадки занимается только с участника-победителя. И если вы участвуете массово в массовом закупках, но пока, к сожалению, например, не получается выиграть, то никакой тариф площадки с вас списан не будет по 44-му закону. Если вы одержали победу, то площадка обязательно спишет тариф. Тариф этот составляет до 5000 рублей, 1% от начальной максимальной цены, максимум 5000 рублей. Если закупка для СМП Сонком, то 1% и не более 2000 рублей. И вот здесь тоже есть свои нюансы. Дело в том, что на разных электронных площадках у них есть свои разные правила, которые установлены в части списания тарифа. В части списания тарифа могут действовать следующие правила. Некоторые электронные площадки списывают плату со специального счета. То есть в случае, если вы выиграли закупку, когда деньги разблокируются, они разблокируются, возвращаются вам не в полном объеме, а за минусом вот этого вот тарифа электронной площадки. Максимум 5, либо 2000 рублей. И а, другие электронные площадки, они пошли по другому пути, они выставляют счет. То есть по факту они не производят списание со специального счета, но они выставляют счеты, если этот счет не оплатить, то э, приостанавливается работа на электронной площадке. Поэтому здесь вот тоже, э, исходя из этих особенностей, будьте внимательны, чтобы э, вы смогли обеспечить беспрерывность своего участия. Но все же сегодня э, по большей части площадки идут по тому пути, что они списывают денежные средства со специального счета однако на практике бывает такое что площадка не успела списать денежные средства со специального счета участник уже денежные средства вывел как только они разблокировались и соответственно площадка осталась ни с чем и в этом случае естественно будет выставлен счет на оплату услуг, услуг электронной площадки по 223 федеральному закону здесь ситуация иная, как я уже говорила, может быть списание денежных средств вплоть до регистрации на площадке, вплоть до подключения к тарифу и так далее. Здесь площадки, по сути, они ничем не ограничены, поэтому э, мы руководствуемся исключительно регламентом конкретной электронной площадки, где участвуем в закупках. Так, недели 3 висит окно на РТС платите за должность». Если вы оплачивали тариф электронной площадки, то, возможно, просто информация сама не обновилась еще на площадке. Здесь э, целесообразно будет написать техническую поддержку. Если пока не оплачивали, то э, посмотрите по регламенту, каким образом у них происходит списание. Насколько я знаю, РТС они автоматом списывают денежные средства. И далее э, на чем хочу еще остановиться. Хочу остановиться на. В вот таком вот нюансе, возвращаясь к обеспечению заявки, тот случай, с которым, конечно же, нам сталкиваться ни в коем случае не нужно, которого необходимо избегать, это случай троекратного отклонения по вторым частям заявок. 44-й федеральный закон при участии в конкурсах и аукционах предполагает, что если вы если участник закупки поучаствовал в процедуре, но по какой-либо причине, точнее несколько раз поучаствовал в закупках, но по какой-либо причине. Его заявка была отклонена по вторым частям заявок. И произошло это в течение одного квартала на одной электронной площадке. Произошло троекратное отклонение именно по вторым частям заявок. Первых частей заявок это не касается то банк по истечении 30 дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет денежные средства в размере обеспечения по последней заявке в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. То есть по факту участник закупки третье обеспечение свое теряет. И, конечно же, важно с такими ситуациями не сталкиваться. Как происходит отклонение по второй части заявки. Отклонение по второй части заявки происходит в связи с тем, что у участника закупки приложены неверные документы в личном кабинете, неправильные, неактуальные документы в личном кабинете единой информационной системы, сайта электронной площадки, если речь идет по 99-м постановлении, и так далее. Здесь основной камень преткновения это может быть и решение об одобрении сделки. И э, документы в рамках 99-го постановления, различные лицензии, свидетельства, допуски и так далее. То есть очень важно эти документы своевременно актуализировать. И если у вас происходит, измен... происходит изменения в организации, эти сведения нужно своевременно утожать на электронных площадках. Далее. Когда мы заполняем заявку, э, особенность интерфейса, например, площадке Сбербанка СТ заключается в том, что здесь есть двухфакторная проверка, проверка наличия обеспечения заявки. И сама площадка предупреждает нас о том, что в случае отсутствия банковской гарантии в реестре банковских гарантий на дату времени время окончания срока подачи заявок, рекомендуем указать реквизиты специального счета. Есть, каким образом происходит на площадке Сбербанка СТ проверка Наличие обеспечения заявки со стороны участника происходит в начале обращения к тому виду обеспечения, которое вы указали. Например, есть банковская гарантия, указан реестровый номер банковской гарантии, произойдет проверка по этому номеру. Если есть, например, номер специального счета, дополнительно указан и по номеру реестровой банковской по реестровому номеру банковской гарантии, не обнаружена банковская гарантия, произойдет дополнительная проверка на наличие денежных средств на специальном счете. Достаточно удобно сделано на этой площадке, к сожалению, другие площадки, они проводят только проверку по тому пункту, который указал участник. По троекратному отклонению действует только по 44-му федеральному закону, это требование, которое прописано в самом законе, и, соответственно, здесь уже без желания заказчика-поставщика, здесь уже исключительно следуя букве закона. По 223-му федеральному закону таких требований нет, но, к сожалению, там есть другие нюансы, другие подводные камни, которые сами заказчики нередко прописывают в своих положениях закупки. Поэтому я всегда настоятельно рекомендую изучать положение закупки для того, чтобы избежать сюрпризов в ходе участия в процедурах. Интерфейс другой электронной площадки, это рт Tender. Здесь мы видим возможность только единообразного выбора. Мы выбираем изначально на берегу, до участия в закупке, в каком виде мы предоставляем обеспечение заявки денежные средства или банковская гарантия. И фактически, если мы укажем банковскую гарантию, но при этом по номеру банковской гарантии не будет, она найдена, и если у нас будут денежные средства на специальном счете, к сожалению, эта площадка уже не засчитает наличие денежных средств. И вот здесь оплата комиссии оператора отдельно предусмотрена. Возможно выбрать специальный счет, и с этого счета будет произведена оплата. Что касается обеспечения заявки. Обеспечение заявки по 44-му закону, как я уже говорила, мы самостоятельно выбираем либо это денежные средства, либо это банковская гарантия. А вот 223-й федеральный закон, он характеризуется тем, что заказчик самостоятельно прописывает документацию о закупке, положение о закупках, в каком виде он просит, требует предоставить обеспечение заявки. Причем здесь может быть всего лишь один вариант. Либо денежные средства, либо банковская гарантия, например. И это будет право заказчика. Это возможность, которую он использует в ходе осуществления своей закупочной деятельности. Поэтому здесь, когда мы находим закупку по 223 федеральному закону, изучаем документацию, Обращаем внимание на наличие или отсутствие обеспечения заявки. Если обеспечение заявки установлено, мы смотрим, в какой форме мы можем предоставить его. Если установлена всего лишь одна форма, один вид, например, только денежные средства, с возможностью перечисления их на площадку, либо на счет заказчика, такое тоже может быть указано, мы обязательно проверяем эту норму в его положение о закупках. Не противоречит ли документация закупки заказчика его положению. И в случае, если все указано верно, то, соответственно, здесь уже будет бессмысленно обращаться в контролирующий орган. Если э, есть ошибка в этой части, то я рекомендую вначале более гуманный метод использовать, отправить запрос на разъяснение положения документации закупки заказчика в случае, если э, Запрос будет разъяснен, соответственно, дальше уже действует по ответу. Если нет, то тогда можно обратиться с контролирующим органом. Далее. Обеспечение исполнения контракта. Следующее понятие, с которым мы сталкиваемся в ходе участия в закупках. Это гарантия того, что участник, с которым заключается контракт, исполнит условия контракта. То есть суть здесь похожая на обеспечение заявки. Только обеспечение заявки обеспечивает то, что мы контракт подпишем, а обеспечение исполнения контракта обеспечивает то, что мы контракт этот исполним. И по закону по 44-му тоже существует альтернативность выбора со стороны участника, либо это денежные средства, либо это банковская гарантия. Здесь уже речь идет про более крупную сумму. По 44-му закону эта сумма от 5 до 30% от начальной максимальной цены контракта. Но в текущих условиях, в условиях года пандемии, есть определенные особенности. Нижний порог был снижен от 5 до 0,5%, верхний порог он остался неизменным. И вот на эту сумму, которую указал заказчик в документации о закупках в рамках указанного диапазона, мы получаем либо банковскую гарантию, либо перечисляем эти денежные средства уже не на специальный счет, а на реквизиты заказчика. То есть фактически мы обеспечиваем исполнение контракта своими, например, денежными средствами, либо банковской гарантией уже напрямую перед заказчиком. Есть определенные сроки по возврату денежных средств, которые были внесены в качестве обеспечения исполнения контракта. Эти сроки, они установлены в самом законодательстве, в 44-м федеральном законе. Это срок 30 либо 15 дней. И если закупка проводилась на общих основаниях, то это 30 дней. В течение 30 дней заказчик обязан вернуть денежные средства, которые которые были внесены в качестве обеспечения исполнения контракта с момента исполнения поставщиков своих обязательств по контракту. Если это закупка для СМП и СОНК, то такой срок не может превышать 15 дней. И установлены штрафы. Штрафы установлены не только в соответствии с законодательством о закупках, но и установлены в соответствии с МИКАМ. Поэтому будьте внимательны, если заказчик своими... Сроками, которые ему прописаны в законе злоупотребляет, мы, соответственно, можем это все обжаловать и направляем ему информационное письмо для начала. Даем ссылку не только на норму закона, но и даем ссылку на положение гражданского кодекса. Далее. При осуществлении закупок среди рисунка размер обеспечения исполнения контракта, в том числе если по закупке было снижение на 25%, это тот случай, когда мы называем меры, устанавливается от цены, у которой заключается контракт, а не от начальной максимальной цены, как в общем случае это, конечно, существенный плюс для нас. Если был установлен аванс, равно меньше, чем размер аванса, обеспечение исполнения контракта будет наименьше. Другой существенный плюс, опять же, который распространяется на закупке для СМФ СОН, это возможность вовсе не предоставлять обеспечение исполнения контракта, если у участника закупки есть соответствующий опыт. Для этого участнику нужно предоставить в момент заключения контракта сведения из реестра контракта. Если вы уже этой возможностью пользовались, если у вас есть опыт, вы его предоставляли для обеспечения исполнения контракта, ставьте плюс в чат. Если пока еще не довелось использовать такую возможность, ставьте минус. Так, отлично, есть кто использовал уже такую возможность. Плюс, конечно же, заключается в том, что если есть такая возможность, надо этот опыт наработать, надо наработать как можно скорее, и потом уже в закупку для СМП Сонка не предоставлять обеспечение исполнения контракта. И э, обеспечение исполнения контракта можно не предоставлять в определенных э, случаях. Во-первых, это та ситуация, когда закупка проводится саминоправленно для смп СОНК по 30 статье. И участник закупки для того, чтобы подтвердить наличие у него опыта, предоставляет информацию из реестра контрактов, утверждающей исполнение им в течение трех лет до даты подачи заявки части закупки трех контрактов без применения к этим контрактам штрафов принять не устоит сумма цен таких контрактов тоже важна, она должна быть не меньше чем начальная максимальная цена по проводимой закупке и правопроемство в данном случае не учитывается это основное правило это да? относительно свежие контракты за последние три года причем если например у вас есть контракты которые были исполнены 2018 году за 2019 год у вас нет контрактов есть нужный опыт за 2018 год вы можете только за 2018 год взять и можно например брать те контракты да правила действуют только для закупок СНП и СОНКО то только те Процедуры, в которых могут участвовать субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Если вы выиграли закупку на общих основаниях, а вы относитесь к СМП, все равно придется, к сожалению, предоставить обеспечение исполнения контракта. Плюс следующее существенное преимущество для участников – это отсутствие требований по релевантному опыту. Фактически важна просто, важна просто репутация, важно исполнение контракта. В срок без применения штрафов применения условий, ну и чтобы сумма цен таких контрактов была не меньше начальной максимальной цены контракта. Предмет контракта может быть другой. По предмету контракта нет в законе требований, что предметы контрактов должны совпадать. Это, конечно же, существенный плюс для поставщика. В течение исполнения контракта, когда мы предоставляем его в виде банковской гарантии, участнику закупки на что следует обратить внимание. Дело в том, что ну, все мы с вами живем в таких непредсказуемых реалиях и понимаем, что каждый день буквально у каких-то банков отзывают лицензию, какие-то банки прекращают свое существование и так далее. И очень важно следить за актуальностью той банковской гарантии, которая была выдана. Но э, в чем преимущество для поставщика? Дело в том, что актуальность банковской гарантии по закону обязана отслеживать заказчик. И если э, банковская гарантия утратила свою актуальность, заказчик обязан направить уведомление участнику закупки. И именно с момента получения надлежащего уведомления у участника начинается исчисление нового срока. Э, в течение 30 дней нужно... В рамках 50 дней, точнее, нужно предоставить новую банковскую гарантию, либо новое обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств. Поэтому будьте внимательны. Но фактически, и на практике я такое встречала, заказчик не отслеживал актуальность банковской гарантии, хотя поставщик знал, что у банка гаранта отозвали лицензию, банковская гарантия уже не актуальна. И здесь вина была на стороне заказчика. Потому что заказчик вовремя не уточнил, что уже банковская гарантия не актуальна. Поэтому в этом случае со стороны, точнее, стороне поставщика никаких претензий не было. Далее. Когда мы с вами работаем уже в части исполнения контракта, мы можем воспользоваться возможностью уменьшить обеспечение исполнения контракта. Уменьшение обеспечения исполнения контракта может быть уменьшено в определенных случаях. Если мы предоставляем новое обеспечение исполнения контракта, взамен банковской гарантии, которая утратила свою актуальность, и если участник закупки изменяет способ обеспечения исполнения контракта, классический вариант, когда вначале обеспечили исполнение контракта деньгами, потом предоставили обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии. Это весьма актуальная ситуация, и вы можете воспользоваться возможностью уменьшить обеспечение исполнения контракта. При этом есть определенные ограничения, когда участник закупки не может использовать возможность уменьшения обеспечения исполнения контракта. У поставщика не должно быть неоплаченных штрафов и менее устоек. Аванс, если он был предусмотрен, он должен быть полностью отработан. И уменьшение будет невозможно в тех случаях, которые будут отдельно прописаны постановлением правительства. Но сейчас пока еще такого постановления нет. Поэтому будьте внимательны. И если для вас это актуально, я думаю, что это актуально для большинства поставщиков, используйте этот, эту возможность, используйте возможность уменьшения обеспечения исполнения контракта. Следующий вид обеспечения с которыми мы с вами сталкиваемся – это обеспечение гарантийных обязательств. Ну, здесь мы можем столкнуться в закупках с обеспечением гарантийных обязательств, можем мы долгое время участвовать и не знать, что такое обеспечение гарантийных обязательств. Так вот, при наличии в описании объекта закупки требований к гарантийным обязательствам в проект контракта включаются обязательные условия о порядке и сроке предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной максимальной цены контракта. То есть фактически, когда мы с вами участвуем в закупках, мы заранее на берегу изучая документацию, уже знаем, есть ли обеспечение гарантийных обязательств или оно не установлено. Способы предоставления обеспечения гарантийных обязательств точно такие же, как в случае с обеспечением исполнения контракта. Это либо денежные средства, либо банковская гарантия по вашему выбору. И а, в этом году участник закупок тоже может быть освобожден от обеспечения гарантийных обязательств при наличии у него соответствующего а, опыта, требования, которые установлены по обеспечению исполнения контракта. Но это правило, которое действует пока в текущем году. В ходе исполнения контракта поставщик праве изменить способ обеспечения гарантийных обязательств или предоставить заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного. Если заказчик требовал обеспечения гарантийных обязательств, документ о приемке оформляется только после предоставления поставщиком таких обязательств. То есть фактически, когда Закупка находится уже на этапе исполнения контракта. Когда вы закрываете, например, определенный этап по закупке и есть гарантийные обязательства, до закрытия этого этапа нужно подтвердить, что вы унесли гарантийные обязательства. Либо предоставляете банковскую гарантию, либо обеспечиваете денежными средствами. И фактически здесь на практике я встречала такое, что Возможно еще на этапе заключения контракта получить единое обеспечение. Некоторые банки на это идут. И единой банковской гарантией обеспечивают и исполнение контракта, и гарантийные обязательства. Но здесь уже будет напрямую зависеть от срока исполнения контракта, от срока действия гарантийных обязательств. Если это небольшой срок, то вполне возможно, что банк пойдет на навстречу. Если банк отказал, то единственный выход это раздельно обеспечивать и контракт, обеспечение исполнения контракта вносить и обеспечивать гарантийные обязательства. И здесь вы можете варьировать так, как вам удобно, получить банковскую гарантию, перечистить денежные средства в случае, если это требование установлено. Но на сегодняшний день все же многие заказчики, они пошли по тому пути, что не устанавливают обеспечение гарантийных обязательств ввиду пандемии, ввиду новой экономической ситуации и, соответственно, таких закупок их достаточно много, поэтому участникам остается найти оптимальную для себя процедуру и поучаствовать в ней. Когда мы участвуем в процедурах, мы предоставляем обеспечение исполнения контракта на этапе заключения контракта. И здесь основное правило, основной камень преткновения, который иногда возникает перед участниками, это сроки выпуска банковской гарантии. Поэтому я рекомендую заранее, заблаговременно позаботиться о вопросе вначале одобрения банковской гарантии, потом выдачи банковской гарантии. Одобрение можно получить заранее еще на этапе участия в закупке, а банковская гарантия формируется, уже оформляется, точнее, уже на этапе, когда ваша организация признана победителем. Раньше итогового протокола по закупке я не рекомендую оформлять банковскую гарантию, потому что нужно удостовериться, что действительно по итоговому протоколу ваша организация признана организация победителем. И только после этого предоставлять уже обеспечение исполнения контракта. Ну, и, соответственно, до заключения, до подписания контракта необходимо эти сведения отразить в карточке контракта. Обмен документации происходит исключительно через функционал электронной площадки. То есть юридическую силу имеет та банковская гарантия, либо то платежное поручение, которое вы прикладываете на электронную площадку при подписании Итак, сегодня мы с вами рассмотрели финансовую составляющую в закупках. Это те основные моменты, с которыми участникам закупок предстоит столкнуться. Или, если вы уже опытный поставщик, вы однозначно с этими нюансами сталкивались в своей практике. Пожалуйста, если у вас остались вопросы, задавайте. Пока немного расскажу о том, как будет наш марафон в дальнейшем проходить, у нас с вами, напоминаю, есть чаты для участников марафона, вы можете в любой момент проконсультироваться по любому вопросу, касаемо площадки, касаемо законодательства, уточнить те моменты, которые вам непонятны, которые требуют разъяснения, и соответственно в оперативном режиме в этом чате вы получите ответ на свой вопрос. Так, у нас с вами предстоит большая интересная дальнейшая работа. Следующая лекция у нас будет в четверг. Мы с вами поговорим про работу в электронном магазине. Как раз это а, тот пласт, который интересен начинающим участникам закупок, которые по сути не требуют каких-либо вложений, каких-либо обеспечений со своей стороны. Поэтому я рекомендую, конечно же, направлять свои действия по всем фронтам, участвовать не только в закупках, но и работать в электронном магазине. Об этом мы будем с вами говорить более подробно в четверг. Так, по поводу электронного документа оборота, да, но не на всех площадках, к счастью, еще пока он действует. Но, к сожалению, многие электронные площадки подключают систему ЭДО, поэтому здесь добровольно-принудительный порядок участнику закупки приходится сталкиваться с, и работать с ЭДО. Итак, вижу вопросов больше нет. Большое спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.